Простейшая медитация ходьбы. Объяснение достопочтенной, то есть монахини, Го -чань. Я хочу поделиться с вами очень полезной практикой для повседневной жизни. Мы называем ее медитация ходьбы. Вообще-то есть очень много разных способов практиковать медитацию ходьбы и в Чанском зале, и в любых местах. Но сейчас я хочу рассказать о повседневной практике. Я сама каждый день хожу из центра города на службу. Как я это делаю? Когда я иду, я обращаю внимание на каждый шаг. На спине у меня рюкзак. И еще сумочка в правой или левой руке. И вот я иду, и мое внимание направлено так. Во-первых, я осознаю шаг, который делаю. Второе, замечаю, если где-то в теле есть напряжение. Для этого я ощущаю вес тела, вниз, до ступней. В то же время я проверяю, плечи напряжены? Знаете, когда у вас такая осознанность, вы таки можете заметить, о, я не расслаблена, поэтому я стараюсь опустить вес тела до самых ступней. И тогда вы чувствуете, ого, теперь это чувствуется по-другому, потому что рюкзак уже не так тяжел. А движение по-настоящему расслаблено. Конечно, важно замечать и сигналы светофора, и едущие машины. Вы уделяете этому некоторое внимание, но это не большая часть внимания. Большую часть помещайте на стопы. Итак, я практикую это каждый день, и мне очень нравится ходить, так что я советую вам это попробовать. Но знаете, при такой практике бывают и блуждающие мысли. Что с ними делать? Ничего, просто не следовать за ними, а возвращаться к текущему движению тела. То есть обращайте внимание на ступни, Чувствуйте, как вы идете. Колени сгибаются, и вы это знаете. Руки качаются, и вы это знаете. Вы замечаете все и расслабляетесь. Это крайне важно. Тогда вы чувствуете, ух ты, тело будто говорит со мной, и ему очень нравится, что я сейчас делаю. Я чувствую, что такая практика мне очень помогает в повседневной жизни. Когда я иду на службу, когда я делаю что угодно, я вспоминаю, о, мне надо расслабить плечи. Вес тела должен опуститься к ступням. Когда я встаю, когда я что-то делаю в этих движениях, Итак, я рекомендую, в самом деле, советую это попробовать. Это так легко. И у вас есть масса времени на медитацию ходьбы. Наслаждайтесь ею. Спасибо. Амитуфо.